Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале МариАрт Живопись Маслом И сегодня мы с вами напишем, опять это моя фантазия Захотелось мне такие вот какие-то интересные цветочки Покажу вам приемчики, да, как написать такое Что-то напоминающее, картина получится Русские какие-то такие мотивы посуду, да, такую вот расписывают, ну, вот, в общем, такая вот техника, холстик у меня 30 на 35, можно и в квадратный формат вписать, и 40 на 50, то есть, закомпоновать, я покажу сам принцип действия, да, а вы там уже как бы можете как-нибудь по-своему закомпоновать все это дело, разбавитель уливает спирит без запаха, кисть возьму вот такую вот щетинку, и буду уже импровизировать, фантазировать. Для фона я возьму умбра-натуральная и мариновый оттенок. Он у меня такой, как грязно-фиолетовый такой. Можно, в принципе, фиолетовый взять. Намечаю цветы кружочками, где у меня будет большой, маленький, вот я ищу, перенесла его, видите, пониже, то есть здесь нет никакой сеточки, вот как мы обычно да, рисуем, потому что все это из головы и приблизительно, вот как бы уже смотрю на свой взгляд, да, как бы мне хотелось, чтобы они, эти цветы располагались. Наметила я один большой какой-то основной крупный цветочек, маленький, который к нам повернут, да, и какой-нибудь боком, то есть разные они по, разное направление у них, разные по форме, то есть такими вот, и тонким слоем, втирающим на разбавителе я заполняю... Фон где-то больше к серединке вот этот мареновый, где-то больше беру умбру натуральную, то есть чередую, чтобы такие были разнообразные пятна. Где-то больше коричневые, где-то больше фиолетовые этот уходят. Краску я взяла в принципе, хотелось мне темный фон, да, вот, чтобы эти цветы ярче смотрелись на темном фоне то есть я подобрала такие краски, которые вот у меня лежат, да, долго я ими не пишу, потому что они, ну, не ходовые такие, то есть можете посмотреть какие-то свои сочетания цветов, к примеру, попробовать их посмешивать и взять, допустим, какие-то свои оттенки, сюжет, допустим, к примеру, тот же самый, да, но какие-то другие оттеночки взять, то есть, ну, как бы, почему бы и нет, ну, главное, чтобы оно красиво сочеталось, вот это нужно, конечно, понимать, Мареновый этот, он такой Тоже с краснинкой какой-то Цветочки, да, такие вот Розово-красные Тоже такое вот оно сочетание идет И вот беру теперь Болотная темная красочка у меня Я и практически никогда не пользуюсь Не знаю почему Хотя цвет такой классный, зеленый, спокойный Вот я его к цветочкам, где у меня будут подразумеваться листва, туда втираю тоже тонким слоем. А, значит Красный, а, краплак розовый и этого маринового таким темным-темным цветом основу под цветочки. Вот закрываю круговыми движениями. Вот закрываю пятно, чтобы избавиться от белого холста, в принципе. Просто их так закрашиваю. Беру салфеточку влажную, и начинаю лишнюю красочку вот так вот катаю катаю эту салфеточку чтобы такие вот заломинки получались где-то больше стирается где-то меньше вот я ее так валяю валяю если уже сильно запачкалась салфеточка да берем э, чистую следующую она лучше снимает видите вот на чистую где-то можно промакивать где-то прокручивать то есть, такой интересный ломаный получается фон. То есть сложный, интересный, чтобы он не был скучный, да, однородно, как-то закрашенный. Вот делаю такой вот. Это все как бы, ну, это. Не то чтобы эксперимент, да, как бы это не ново вот этот вот метод так, такой вот салфеточкой промакивания. Это как бы придумывание на ходу, да, чтобы вот мне хотелось. Вот я промакиваю, промакиваю. <клёх> Дальше беру пленочку, тоже уже видели этот да приемчик у меня. Я беру разбавитель вот в кружечке у меня, окунаю эту пленочку, беру этот э, э, умбру натуральную. И вот так вот где-то вот светлых добавлю еще более темных. Единственное, что вот эту пленочку, когда э, сминаете, смотрите, чтобы э, вот эти вот заломинки на ней э, были такие маленькие, чтобы не было такого большого плоского пятна. Вот постоянно я ее проверяю, вот эти вот кручу, чтобы такие вот ломаные были более короткие, мелкие такие вот кусочки. Тогда оно так интересно смотрится. Вот так помакала, помакала, взяла в эту умбру натуральный желтого добавила. Опять-таки все это на разбавителе, еще ближе к цветочкам, посветлее, да. То есть э, самый главный герой это у нас тут цветы, в основном это крупный цветок. То есть около него что-то приблизительно так вот посветлее нанесла, таких они а как... Умбра с желтым, такой какой-то он оранжеватый, да, такой грязно-оранжевый вот такой получается. Помакала кисть, синтетика вот такая вот, язычок, довольно-таки крупненькая. От фирмы Гамма. Размер, то есть здесь как бы, смотрите по как бы по своему размеру холста да, какой у вас размер цветочка получается чтобы вот эта кисточка она как бы лепестком да, в, один, в одно движение мы могли сделать лепесток вот я процарапываю себе где у меня будет серединка где у меня боковые лепесточки и где нижние и вот начинаю, смотрите, придавливаю красный с розовым в перемешку таким пока темным цветом не особо видно заполняю наши лепесточки то есть заполнила, вверху у нас будут цветочки, да, такие более прямые, к бокам уже мы мазочек делаем такой как бы капелькой. И вот здесь перекрывают передние лепесточки, те все, боковые делаю, они огибают и идут все в одну вот линию к основанию. Вот здесь у нас основание. И вот они все в одну точку идут, и нижние. То есть кисточку вращаем, чтобы у нас она, как бы все мазочки двигались к серединке. Этот простой цветочек. Он буквально такой вот серединку начертили, как солнышко, да, вокруг него проложили лепесточки. Этот маленький тоже, дальние лепесточки мы видим как бы почти полностью, да, а те, которые боком к нам, как бы такими полосочками провели. И вот здесь для композиции добавлю бутончик, да, чтобы не было так пусто. Теперь берем, добавляем в этот оттеночек белил немного. Делаем его посветлее, тоже на разбавителе, чтобы было жиденько. И начинаем. Вот смотрите, сейчас я показываю без ускорения абсолютно. Вот я ставлю, кисточку прижимаю и резко отрываю, чтобы получился такой рваный мазочек, заканчивался. Да? Так вот, не как-то конкретно четко ровно, а вот именно такой вот более плавная уходит растушевочка. Добавляю еще белилок. То есть, если видите, кисточка пачкается, да, оттенок уже не такой яркий, то есть розовый предыдущий слой подмешивается, поэтому делаем еще чуть-чуть, возвращаем, да, эту светлость. И вот так вот слоями я начинаю заполнять лепесточки. Чем ближе к серединке, тем у нас становятся покороче лепесточки. Движения резкие, видите, так отрываю кисточку резко прям. То есть, смотрите, лепесток получается, если вы надавливаете на кисточку, он более будет у вас такой широкий, да, большой. Чем мы меньше давим, тем, естественно, он будет более такой маленький, изящный. Здесь, конечно, лепесточки нужно кисточку изгибать, какие-то интересные мазочки делать, чтобы они такие вот изящные да, были. В принципе, несложный такой вот цветочек. И вот теперь уже с ускорением как бы я показываю, в принципе, да, понятен. Главное резко отрывать, чтобы получался такой рваный край у мазочка. И к краям более у нас крупные лепесточки, а в серединке более коротенькие придумываем себе, где у нас, допустим, будет падать свет на цветок, да, и с той стороны мы и листочки, и цветочки все будем высветлять, то есть делать посветлее, как бы показывая объем, что какие-то лепесточки у нас в тени находятся, а какие-то на свету. Тем же самым образом прорабатываю вот этот цветочек. Все лепесточки, ну, здесь серединка понятна, да, где она, по центру, и все лепесточки идут к ней. Следующий также коротенькими мазочками, короткие лепесточки заполняем. Боковые узенькие у нас, да, мы их боком видим, и они у нас узенькие, там буквально черточки, да, такие. И опять-таки некоторые более светлым подсвечиваю, показываю как бы объем тем самым ну и на бутончики тоже немножко подсветим лепесточки таким вот образом дальше возьму щетинку вот такую беру эту марена в этот и вот так вот натыкиваю серединки у цветочков. Серединке уже более пастозно, можно так вот нашлепывать. Кисть вертикально к холсту стоит, и то есть, э, тот цветок, который на нас смотрит, да, там делаем такую кругленькую серединку, здесь более темную. Э, в серединке и желтенького добавляю, чистый желтый, более пастозно, чтобы яркость была. И беленького также, беленький добавит нам больше живости в работе. Немножко покажу еще беленьких. В бутончике, естественно, у нас там нет никакого, никаких серединок мы не видим. И намечу, процарапаю себе листочки, да, где они у нас будут. То есть какие-то будут крупные, как какие-то более мелкие, э с разными там поворотами, один другой пускай заслоняет, как-нибудь так вот выстроить. Приблизительно вот это вот процарапывание помогает нам понять, где они у нас будут, как они будут выглядеть. Какие-то изогнутые, какие-то более прямые. Веточку также от бутончика. И так легонько-легонько показала себе беру болотную решила я сначала с желтой наметить но потом передумала и буду заполнять первый слой чисто болотный вот окись хрома тоже я и редко пользуюсь тоже я ее добавила потому что ну, чтобы она не лежала до чего она будет засыхать пропадать зря можно ее израсходовать в какие-то такие работы. Вот, я беру уже чистую болотную. Мазочек у, на листочках такой же самый, как и на лепестках у цветов. Только мы их как-то вот интересно изгибаем, эти мазочки, показывая, собирая из нескольких вот этих мазков, да, один листочек И, естественно, там, где у нас у основания листок, он пошире, там более такие вот мазочки на кисточку надавливаю, больше тянем, да, мы его на краешке листа, естественно, уже более маленькие короткие мазочки. Пока чистым болотным, видите, он такой еще не сильно его видно на темном фоне, видно его будет уже потом, когда мы будем, как и с цветами, высветлять тогда будет видно таким образом я просматриваю и заполняю чтобы у меня были какие-то интересные вот эти вот а, листочки стебелек от а, бутона здесь изогнутый листочек если вы, к примеру, да, сомневаетесь, не знаете, как расположить, можно, допустим, порыться какие-нибудь композиции в интернете, посмотреть, поискать, к примеру, листочки, да, как могут быть, как красиво там, что-то из интернета подсмотреть, какие-нибудь варианты расположения листочков в букете. То есть и из этого всего как бы выбрать уже что-то такое. Желтый добавила в этот болотный, видите, вот белилок чуть-чуть. И начинаю теперь постепенно высветлять. Высветляю не полностью весь вот этот болотный, да, который у нас, а в основном краешки, то есть темный цвет у нас остается для объема. Двигаюсь листочки. И как от э, края мазочек да, наношу, как от края к серединке двигаюсь, так и наоборот, то есть э, по-разному. Если от серединки к краю двигаться, то э, край будет более острый у, лепесто... у, у листочка. А если наоборот от края двигаться, то, видите, более такие вот закругленные они получаются. Вот так вот не спеша потихоньку заполняем а серединка остается темненькая и последний листочек он у нас перекрывает собой немножко вот тот дальний то есть помним про эффекты заслонения, да. То есть что не очень красиво, когда у нас все объекты отдельно друг от друга. Кисть лайнер я беру вот эту болотную, окись хрома, такой пока темный цвет. Снимаю лишнюю красочку, чтобы кисточка тоненько писала. Да, помним, кто смотрел видео, как рисовать тонкие линии. Там я рассказывала, как писать тонкие линии если не смотрели посмотрите снимаем лишнюю краску разбавителя побольше стебелек от бутона нарисовали вот от этого цветочка ну от круглого там лис, листочками закрыто не будет стебелечка добавили чуть-чуть белилок тоже э, бликонем где-нибудь да какие-то бличочки на стебельке поставим чтобы он тоже был интересный также поставлю тоненькие прожилки на листочках вот как они по направлению у нас изгибаются также и проведем эти серединки от них немножко в стороны прожилки Совсем-совсем чуть-чуть, аккуратно, так вот, а не сильно, то есть, буквально самую-самую малость для интересности, как бы, да, не переборщить, главное, с этими прожилками, чтобы они лишними не были, да, когда их будет очень много, это как бы будет сильно в глаза бросаться, то есть немножко. Еще больше белилок, жиденько-жиденько красочку и нарисую я такие вот завитульки как Типа усики у винограда, да, вот эта лоза, она бьется, плетется, что-нибудь такое добавлю. Здесь можно этими завитульками на листочки, на цветочки заходить, то есть красиво будет. Не только, что они где-то из букета выходят, да, то есть они могут и на листочки заходить, изнутри самого букета, из глубины, да, то есть тоже будет красиво. Вот здесь немножко... Желтый с белилками, делаем такой светлый оттеночек, и этим оттеночком проходим по самым краешкам листочков, еще дополнительно их высветляя, не полностью, не везде, не все, ну вот кое-где показываем, да? Какой-то вот мазочек на лепесточке пропускаем, какой-то заполняем, да, такую вот создаем интересность. Не то, что они у нас как под копирку все вот одинаково, да, выделенные. То есть какой-то, пускай остается более темный, какой-то более подсвеченный. То есть это будет интересно. И периодически красочка, если пачкается, да, кисточка, то есть протираем, добавляем еще более чистых оттенков. И вот здесь стебелек, вот у меня такой вот он, да, ну, как-то он очень выбивается, да, такая палочка. Я добавлю один лепесток, э, не лепесток, листочек какой-то, как бы э, разобью его. Беру теперь жиденько-жиденько белилки с желтым, очень-очень жидко, и набрызгиваю таких вот э, на фон, где-то под цветочком, мал маленьких мелких брызг. Тоже для интересности. Мелких-мелких брызг. Так, побрызгали, побрызгали. Очень жидко надо делать это. И вот еще добавила белого. И уже взмахами кисточки, видите, краска прям течет, очень жидко. Взмахами кисточки остаются такие более крупные кляксочки. Тоже их где-то можно побрызгать. То есть всегда красиво, когда сочетаются и более мелкие какие-то детальки, да, вот эти брызги, и более крупные. Такими вот резкими а, движениями красочка светает с кисточки, и получаются такие брызги. Вот такой фон. Видите, где-то он протерт салфеткой, прям вот почти-почти холст светится, да. Вот такая красивая клякса -осминушка. прям мне она так нравится. На осьминожку похожа. Вот такие вот мазочки, видите, листочки, цветочки, все, в принципе, одним мазком. То есть это еще хорошая работа тем, вот потренироваться, да, сколько вот нужно вот этих мазочков сделать, чтобы потом, если где-то в какой-то работе у вас такие мазочки будут, вы уже, рука будет натренирована на них. То есть попробуйте. Вот такая работа получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Включайте колокольчик, если еще не включили, чтобы не пропускать новые видео. Ну, на этом наш мастер-класс подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.